Всем привет, с вами Никита Карамов с Nikkei TV, и это прямое включение вести с полей, экстренный выпуск, срочно в номер. В общем, с понедельника Роскомнадзор обещал заблокировать Википедию, и вы не поверите, он это сделал. Сейчас опер... э, абоненты операторов, которые не поддерживают блокировку отдельных страниц на сайтах с протоколом HTTPS, таким, например, является мой Dom.ru казанский, они блокируют сайт полностью, хотя должны были заблокировать только одну страницу. То есть, как вы видите, на заглавной странице у меня идет ошибка подключения SSL. Как же с этим бороться? Очень просто. Нам нужно зайти на сайт freegate.org. Начнем с этого. Freegate.org это разрешение с прокси. Выбираем нужный вам браузер. В данном случае мой это Google Chrome. -овский. Вот он у меня уже установлен. И дальше нам нужно его настроить. По идее, он по умолчанию будет включаться на сайтах, на которых он должен включаться. Как, например, если открою Lurkmore. Если мы изменим прокси для подгрузки Lurkmore, вот, подгружается, да? Но что делать с Википедией, она же еще не добавлена в список, так как не было никаких прочувствий к блокировке. Все, что нам нужно, правой кнопкой на значке FreeGate, параметры, называем как-нибудь список. Например, вот так. Добавляем список, открываем его, и нам нужно добавить домен. Чтобы включить все поддомены, в данном случае и русский тоже, мы ставим звездочку Википедия .org ставим прокси включен всегда без всяких алгоритмов нажимаем добавить сайт и после этого мы можем сразу заметить то что википедия у нас уже подгрузилась сайты списка факторском надзор через французский прокси грузится и здесь уже есть черный баннер узнаете что делать но пока что можем лазить можем смотреть странички через прокси и вроде все на работает в порядке. На моих смартфонах, Android-смартфоне и на моем iPad на планшете википедия работает нормально, даже через Wi-Fi дом.ru того же тарифа, то есть мобильное приложение грузит э, без каких-либо проблем, так что я не знаю, по каким-то причинам так работает. Ну, в общем, FreeGate это самый простой способ использования со своим обычным браузером, когда неохота переходить на что-то другое. Я бы мог посоветовать всякие Торы, I2P протоколы, но я не буду этого делать, потому что я больше за прокси. Это быстрое, это не преследуется законам Российской Федерации, это удобно и обеспечивает анонимность. Например, если мы зайдем на 2ip.ru, он нам скажет, что мы из Франции. Всем спасибо, что смотрели, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и... Не одобряйте Роскомнадзор, они плохие парни. С вами был я, Никита Карамов. Удачи и до скорых встреч.